Горячим пересохло. Вот. С родственниками, со взрослыми детьми как быть? Знаете, я могу вещь скажу. Очень важный момент. Есть только два типа общения между людьми. Два типа общения. Один тип общения уважительное, это когда тебя человек хочет слушать. А другой тип неуважительный, когда человек тебя не хочет слушать. И вот сейчас услышите меня важные вещи, сейчас скажу. Вот если человек тебя не хочет слушать не хочешь слушать хоть ты его считаешь родственником, хоть даже ты его считаешь своей половиной жизни хоть ты его считаешь самым близким человеком в своей жизни у вас с этим человеком нет отношений нет отношений нет отношений. Внешний есть но ты нет и это значит не надо с ним никак разговаривать. Разговаривайте с ним просто так, как вы можете. Это называется формальная беседа. Ну, у вас есть сын, допустим, да, с которым у вас нет отношений. Разговаривайте с ним в формальной беседой, потому что вы ему не поможете. Не поможете. Теперь у вас вопрос возникает, а почему же вам все-таки хочется с ним по-другому разговаривать? Есть две причины. Первая и главная причина, потому что вы хотите им наслаждаться. Как мать наслаждается сыном? Она наслаждается его судьбой. Мать как наслаждается сыном? Когда у него в жизни все хорошо, правильно, она наслаждается. Когда у нее в жизни все неправильно, она страдает. Все. То есть причина ваша первая, почему вы хотите ему помочь, это ваш эгоизм. И вторая причина, почему вы хотите ему помочь, когда он с вами разговаривать не хочет, заключается в того, что так нельзя делать. Если человек не хочет вас слышать, все, вы его не трогаете. Даже если он близкий, даже если он вам любимый, это тяжело не трогать такого человека, но это единственный путь, приводящий к победе. Почему? Потому что, когда вы его трогаете, это и есть любовь, это уже бескорыстие под отношению. людьми. это по этому поводу рассказываю, что самый лучший способ воспитания какие? Как птица помогает птенцам. Птенец что делает? Лезет из гнезда. И что там дальше происходит? Он разбивается и погибает. Что птица делает? А просто его назад так раз и все. Она орет на него скотина в это время, ничего не соображаешь. Лезет сейчас когда гадзиста, тебя устрою. В угол вставай. Делать что-то нет такое. Она просто раз он крылышком назад. Он раз назад опять лезет. Ну и опять крылышком. И так сидит она все время раз-раз. Раз-раз. Это называется любовь. Теперь. Кошка, когда котенок не туда лезет куда-то, что она делает? Она за шкипку берет его зубами, не идет куда надо. Так ребенок, который на дорогу бежит, надо взять его за руку и просто повезти куда надо. Почему? Потому что он неразумный. Неразумный просто. Все. В чем любовь проявляется? Не трогать его. Теперь вы скажете, а как же воспитывать, как же сделать так, чтобы ребенок начал... Понимать как надо. А вот это уже очень длительный процесс отношений, который идет от нелюбви к любви. И это отношения строится вот здесь. Надо садиться перед святым человеком, молиться ему и потом желать удачи своему ребенку, чтобы у него все в жизни было хорошо. Отдавать ему свои благословения и с сердцем его устанавливать чистые отношения. Хотя в сердце на его тупость у вас будет обида, разочарование, думаете, вот дурак, ну, что бы же с ним делать? Ничего не надо делать. Надо отдавать ему силу любви, потому что знание к человеку -то приходит только через любовь. Чем больше вы любви ему дадите через молитву, тем больше у него будет знания. Чем больше любви, тем больше знания. Чем больше любви, тем больше знания. Дальше следующий этап. А потом между вами наступает ниточка. «Между мною и тобой ниточка завяжется». Ниточка наступает в любви. Ручерк любви начинает течь. И он подходит к вам и говорит, «Мама, а чего это ты все время с «Никогда не спрашивал». Тут подошел. Почему? Потому что отношения нашлись. Потекла речка. Маленький ручерек потек в отношениях. И вы, мы его, вы сразу на него... Э -э -э И все, ему все знания сразу. Да? <на> <prive> Или нет? Нет. А что вы скажете? А? Послушай сам. Да, Да. послушай сам. Мой хороший. Я не хочу тебя навязывать ничего. Хочется узнать? Послушай сам. Или... Хорошую вещь слушаю. Но ну, не надо много говорить, просто чуть-чуть. Потому что человек не готов много слышать. Ручек маленький еще. Чуть-чуть, чуть-чуть. Это называется воспитанием. Когда есть отношения. Когда нет отношений, что является воспитанием? Две вещи. Первая вещь. Правильное поведение по совести родителей делает правильное поведение детей. Потому что они копируют.. Есть один американский ученый, американский ученый, великий ученый один, американский, знаете у него какая фамилия? Психолог. У него фамилия Бандура. Он такой американский. Как это? Одна в Москве такой анекдот -то, ходит. Девушка вы москвичка? москвичка ошел. Ну, то есть бандура такой американский ученый есть. Вот, Чисто-американец, чистокровный. Вот, и он, а, этот чистокровный американец, ну то есть украинец американского происхождения, или наоборот, американец украинского, Вот он серьезные исследования провел в психологии, и он работал с детьми. И, и он показывал детям определенную куклу такую интересную, которая что-то делала одно, а говорила совсем другое. И дети копировали не слова этой куклы, а поведение. Только поведение. Ни один ребенок не реагировал на слова. Когда по факту, что оставалось у детей, после этого события, только поведение. Больше ничего. Он пришел к выводу, что дети никогда не реагируют на слова. Они реагируют только на то, как себя человек ведет в жизни. Понятная система? Итак, первое, что родители должны делать, честно жить рядом с детьми. И второе, что они делать должны, они должны в своем сердце устанавливать с ними отношения любви, прощать их, просить прощения, останавливать, останавливать отношения любви до тех пор, пока ребенок не подойдет и не скажет. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот когда ребенок спросит вас, мама, как мне вот это делать правильно? Это значит, что ручеек потек. И в это время надо ненавязчиво сказать: сынок, правильно вот так. Значит, делать что правильно он будет делать сразу? Нет. Теперь вопрос: а надо наказывать? Надо обязательно, обязательно. Но как? Со спокойным сердцем. Поставили Google и пошли заниматься культурой. Можно в угол ставить девочку, да, бить не надо, В угол ставить можно. Мальчику можно шлепать по заднему месту. А если отец шлепать, то Значит, неправильно? Нет? Она не вырастет разумным человеком. А, а, а и... Шлепать девочку, сестра мамы. Ничего, не понял. То же самое, самое, самое Посылаем любовь, не трогаем. до тех пор, пока не установятся отношения, а может они не установятся вообще никогда. Любовь посылать означает сначала в сердце, а потом служить, подарки дарить, заботиться как-то, что-то сделать хорошее для человека. И если у него не возникает желания отношений, значит, что у вас тяжелая карма, непреодолимая, значит, поменьше общайтесь, нет возможности. Понимаете, мы не знаем, поможем мы человеку или нет. Мы не боги. Надо так думать о себе. Я могу к вам помочь тому, кому я могу помочь. Вот если у меня устанавливается отношения, значит Господь хочет, чтобы я помог. Я помогаю. Как я могу помочь, только если человек слушает. Теперь, как мы должны себя вести? Всегда слушать. Всегда слушать. Люди нам что-то говорят, надо слушать. Чувствуете, что это злоба, просто злоба. Дальше ушки можно закрыть и все. Это не нектар. Погибаем да? и идем дальше. Пиши нектар. Если человек как людей говорит, слушай дальше, это нектар. Все. Никаких выводов. Враг, друг, не надо рассуждать. Просто нектар и нектар. Все. Мы хотим служить. А здесь нечему служить, нет отношений. Видите, или есть отношения. Уважение. Или мы просто не играем в эти игры и все. Близкий человек далекий. Теперь вопрос. Вы скажете, не получается, Олег Геннадьевич. Хочется ему сказать всю правду. Это ваши проблемы? Значит, получите блок потом. Назад. Конечно, да. Ребенок должен приходить, спрашивать, какого. Он говорит, то с кем я говорю, не вижу. Ручку поднимайте. Снизу. Дядя. А вы, да. Все. сказать проблему. Это не называется нагружать. родители Нет, нет, нет, не нагружать проблему, а сказать проблему. Смотри, два варианта. Вы к маме приходите и говорите «Мама! А я так плохо, Я в институт не поступила!» И мама что будет делать в это время? «Я не Теперь второй вариант. Вы подходите к маме, очень смиренно, спокойно говорите. Мамочка, я вот в институт не смогла поступить. Скажи мне, пожалуйста, что вы сейчас делаете? И слушай внимательно. Потому что через слушание с первой знание приходит в сердце и дает возможность действовать. А еще лучше прийти не к мамочке, а к человеку, который имеет силу повлиять на твою судьбу прийти к наставнику и сказать смиренно ему, без эмоций, смиренно просто, что делать? Он тебе скажет, и дальше надо это делать. А не хочется, да, хочется делать то, только то, что я сам себе говорю, да? Это уже означает безумие. Что мы сами себе говорим? Только то, что нам говорит судьба. Сейчас расскажу анекдот на Знает, даже какой не был ковбой попал к индейцам в плен и думает, ну дерево привязали, и там они начали ножи там точить, все думает, ну вот конец. И голос совести ему говорит: нет, не конец. А что делать? Голос совести говорит. Позови, он того самым большим империем. позвал, плюни ему в лицо, Плюнь. вот теперь конец. <свят> Это не простой анекдот, он указывает на то, как мы живем. Мы как живем? Ну хочется изменить мужу, ну хочется изменить мужу. «Ну, не могу не изменить!» Изменила. Ну, вот теперь конец. Понятно, да? Идея какая? Мы часто знаем, что так не надо делать, и все равно делаем. Вот это проблема. Это означает, что знания недостаточно. А чтобы его достаточно было, надо от старшего слушать с верой, чтобы оно глубже попало. Чтобы когда рано утром я не хочу вставать, чтобы знание победило, и я встала с постели. Понимаете, надо слушать с веры, И слушание с веры это главная часть жизни человека. Больше всего в жизни надо учиться слушать лекции часто. Я вот постоянно в наушниках живу. Я слушаю голос духовного учителя, его наставления. И во время этих слушаний сила внутрь приходит, дает мне возможность жить правильно. То есть Сила всегда идет снаружи. Вы говорите, у меня нет силы жить правильно. У меня нет. Ни у кого нет. Но если душа поворачивается к солнцу, она наполняется силой. Поворачиваться к солнцу надо через уши, через уши. Потому что следующим аспектом наших, наших, нашего сознания главным является разум. Где-то говорят, что разум человека побеждает судьбу. Разум — это та сила, которая сильнее ума. Мы вчера в уме говорили, да, разум сильнее ума. И разум наполняется силой только через звук, разум, с стопком и знание о том, что такое счастье. От... Связь с объектом счастья называется верой. Движение к этому объекту счастья называется целеустремленностью, а желание двигаться к объекту называется решимостью. Человек, который двигается к объекту своей цели, называется разумным, а который не двигается, является неразумным. А также неразумными являются те, кто выбирает неправильные цели в жизни. Итак, разум побеждает судьбу. И это возможно только в том случае, если разум имеет вкус к цели, потому что правильную цель надо выбрать самому. Наша судьба сама выбирает цели. Знаете об этом или нет? Судьба сама выбирает цели. Ребенок родился, и женщина... Это как его не считать высшей целью жизни своей? Он вот такой хороший. Судьба сама выбирает цель жизни. Мужчина женился, думает, Той, какая жена у меня красивая. Как я не могу выбрать ее целью своей жизни? И ей тоже это нравится, что я выбрали целью жизни. Но, когда человек слушает, слышит звук чертого человека, молитву, или наставление, лекцию, тогда у человека в сердце рождается... Чувство правильной цели. Это не значит, что такой человек перестает любить жену. Нет. Любовь к жене занимает правильное положение в этом случае. Понимаете? Она становится такой, которая приносит счастье. То есть, любовь к высшему становится на первом месте, любовь к родственникам на втором, и возникает баланс. Человек не теряет себя в отношениях с родственниками, понимаете? Очень ценно, баланс в отношениях возникает. В результате что происходит? Когда человек устремляется к правильной цели, разум наполняется знанием, силой, любовью, три центра разума. Человек начинает чувствовать вечность, начинает чувствовать любовь, чувствовать знание. В результате он становится сильным, могущественным над своей судьбой. И у него появляется сила работать над своим характером. Послушайте меня внимательно, мои хорошие. Мы провели исследование, в Питере и в Москве научное исследование, мне помогала доктор медицинских наук, одна женщина, тоже в этой области, в которой я работаю, общественное здоровье, и она помогала мне сделать правильную статистику. Мы проводили статистику в течение двух лет и исследовали 826 человек, которые ходили на лекции. И оказалось, много вопросов, там огромный вопрос вопросник был, люди отвечали на вопросы. Там галочки ставили в течение 20 минут. Вопросов 50 было где-то. Мы эти вопросы статистически обработали, и оказалось, что люди, просто слушая лекции, больше ничего не делали. Просто слушая лекции. 85 людей улучшили, 65% людей улучшили свои отношения в семье. 68% изменили свое питание. Из тех людей, которые пили, половина бросили пить совсем. А из тех, кто не бросили, все сократили употребление спиртного, кроме трех процентов, которые по факту пришли просто первый раз по статистике. Понятно, о чем я говорю? Из тех, кто курили, половина бросили курить совсем. Когда мы эти данные показали научному миру, они ахнули. Потому что по современным методикам, чтобы человека избавить от спиртного совсем, для этого требуется огромные усилия. Но здесь никаких усилий не было приложено. Просто читали лекции и все. Понимаете? Никакого лечения не проводилось с человеком, который пьет. Просто читались лекции. Ваше желание – это была главная цель вашей жизни. Главное ваша жизнь. Кто спрашивает, кто спрашивает? Это главное в вашей жизни. Никто не имеет права посягать на ваше желание. Если, допустим, вы говорите, да мне плевать на то, что ты говоришь. Это ваше желание. Никто не может быть против этого. Понимаете? Но если человек хочет слушать с верой, то это другое желание. И вот я говорю про тех людей, которые хотят слушать. Понимаете? Потому что, да, вот эти люди, которые хотят слушать, они их судьба меняется в результате. Но есть одно условие. Если тот, кто говорит, тоже живет так, как он говорит. Только одно условие. Это называется передача знаний. То есть разум должен человек, который говорит, так же работать, чтобы это сработало. Все, единственное условие. Так вот, о чем я сейчас говорю? О том, что слушание с верой является главной практикой, меняющей судьбу. Может быть, вам это показывается странным, но это так. И вторая практика, которая делает человека господином своей судьбы, называется, когда человек сам произносит победоносный звук. Знаете, что является победоносным звуком? Звук, который приближает к солнцу. Знаете, что это за звук, приближающий к солнцу? А? Ура! Ура! Может быть, да, может быть, ура. Но есть еще более могущественный звук, приведающий к Солнцу. Этот звук называется имя Бога. Надо называть по имени того, куда ты идешь. Вот, допустим, если ребенок находится в Игусу, он заблудился. Как найти мать? Надо кричать имя. Как кричать? Нет, не громко. Как кричать? Пытайтесь понять. Вы в лесу мы заблудились, мать далеко. Надо кричать как? С верой. Надо кричать с золом, с верой. Мама! Она услышит? Нет, она почувствует и будет идти на тебя. И ты встретишь ее. Вот так человек должен к солнцу идти. Должен к Богу так идти. У меня был случай в жизни, немножко о себе вам расскажу, потому что это очень хорошо, когда мы открываем сердце. У меня было несчастное детство. У меня отец все время пил и бил мать. Я жил вот этих условиях, жутких совершенно, постоянно скандалы, постоянно рукой. Я постоянно вот это все слушал и смотрел, и было просто страшно, как тяжело жить. Я был, жил в какие времена? Атеистически. Я не знал, что есть Бог. Не знал, что есть духовная жизнь. Вот. И у меня было такое интересное событие примерно в 12 лет. Когда совсем я был в отчаянии, в жутком совершенно состоянии по отношению к своей жизни. Я жил в Тольятти, и там строился только город. И за нашим дом было большое поле. Все снежное, потом лес. И я пошел вот в это поле, чистое поле. Вечером, представьте, светят звезды, луна, холод. И я иду по снегу, просто в поле туда, глубь, иду, иду, иду, иду. Потому что я не знаю, что чем мне делать в жизни. Я просто понимаю, что у меня нет выхода. Но я в какое-то время шел, шел, и я начал просить. Я хочу знать, как жить. Я хочу знать, как жить правильно. Я хочу знать, как жить правильно. Я начал звать. И знаете, удивительная вещь произошла. Неожиданно для себя я поднял руки в небо и сказал громко, громовым голосом, таким громким. Я был ребенок маленький, не ожидал, что я могу так крикнуть. Я крикнул на весь лес. Я буду страдать и мучиться до тех пор, пока это положено. Но в 28 лет я встречу свое знание, которое поможет мне обрести счастье в жизни. Я крикнул это. На, на все поле. И в 28 лет познакомился с ведом. Так произошло в моей жизни. Человек может найти знания, если он зовет его. Может найти. Надо звать. Понимаете, человек не должен без жить. Не должен жить просто плохо, все плохо, ничего не получается. Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? И хочется ответить, никогда. <смех> Почему? Потому что это не жизнь. Это не жизнь. Человек не должен так сильно зацикливаться на себе. Я хочу служить, я хочу заботиться обо всех. Ничего не получается, ничего страшного. Хочу быть женщиной, хочу заботиться, хочу служить. А откуда взять силы? Вот есть святой человек, поклоняемся ему, берем силы. Не знаете, как это делать, сейчас вам объясню. Вот есть одна книжка такая, такая вот книжка. Кто прочитал? Вы согласны, что очень правильно, если я сейчас ее представлю? Согласны? Там, куда тебя тянут? Нет? Нет. А что там передают? Любовь передает. Удивительная книга. Написал один очень возвышенный человек. Он до сих пор живет на земле. Этот человек, его зовут Радханатха Свами. Да, ну, духовное имя у него такое, Радханатха Свами. И цель этой книги, знаете, называется книга «Путешествие домой». Ну, то есть вся книга описывает только одну вещь. Как надо искать Бога. Человек шел через разные веры, через разные конфессии. Он ушел, искал свое, свои отношения с Богом личные. Как искать отношения с этой истиной, с этим Солнцем, чтобы я мог молиться Ему, чтобы я мог с ним отношения строить? Какая моя вера? Не значит что у всех одна и та же вера. Нет, у всех разная. Но какая именно моя вера? Как искать? Вот здесь вот написано. Вот здесь. И еще несколько я хочу. У нас рекламная пауза небольшая. Я хочу вам несколько людей представить от всего своего сердца. Да, от всего своего сердца. Потому что вот этот человек который проведет лекции здесь 1-2 февраля, Олег Суцов. Олег Сурцов. это мой наставник. Вы хотите верьте, хотите нет верь. Это один из моих наставников, он монах. Ведет чистую и светлую жизнь. Он является... Есть монастырь в Москве, единственный монастырь, монастырь этический, вот такого очень мощного плана, он там является главным наставником в этом монастыре. Очень серьезный, глубокий, мягкий, светлый и чистый человек. Он приедет и прочитает лекцию, как найти духовного учителя. Он будет это не конфессионально читать, он будет рассказывать, говорить в целом. Вот вы хотите найти духовного учителя? Послушайте человека, который знает, как это сделать. Он профессионалист в этом. Вот. Эта лекция пройдет в Днепропетровске 1-2 февраля. С 18.30 до 20.30 1 февраля. И с 11 до 13 утра до 13 дня 2 февраля. Я думаю, что вот здесь по Е вы найдете всю эту информацию. Там есть и время, чего там, как. Все это найдется. И второе, что я вам хочу сказать. Есть один, еще один удивительный человек, который приезжает из Индии, чтобы учить йоги. Одно из самых лучших способов лечения, это статическая гимнастика. Когда человек неподвижно делает позы, какие-то упражнения, это пробивает тонкие каналы психические, которые избавляют человека от болезней в этих... В тонком теле ума находятся все болезни. Когда человек делает статические упражнения, то энергия постепенно пробивает эти каналы, и человек избавляется от хронических заболеваний. Как вот это делать правильно, упражнение хатха-йоги? Есть такой, его назовут его Шеллендер Неги, то есть это индус, он живет в Ришикеши в Индии и приезжает, Потому что Татьяна Махариниц, которая организовала вот эти лекции еще 19 лет назад, здесь в Москве, мы постоянно их читаем, мои лекции, она также его приглашает. И я вам советую тоже, если кто-то хочет изучить, что такое йога, прийти на его занятия. У него первая сессия будет 13 по 26 мая, это будет выезд специальный, там будут проходить занятия. Вторая сессия 19 августа по 1 сентября. Вот такие объявления. А? Понравилось вам, да? Хорошо. Я тоже считаю, что зря не будут вам приглашать здесь каких-то плохих людей. Вот. У нас уже должна лекция заканчиваться, да? Вот Татьяна, кстати. Да? О, «О свободе? «О «О свободе, свободе? Знаете, в чем свобода наша заключается? Дум в вещах всего. Или идти к Богу, или не идти к Нему. Нет, судьба выбирает, как нас учит. Потому что мы совершаем поступки, за это будем отвечать. Здесь нет выбора. Будем мы страдать или нет, нет выбора в этом никакого вообще. Выбор есть в другом. Идти к солнцу или нет. Спроси у жизни строгой. Какой идти дорогой, на свободу доброго пою, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем и хоть этот путь не ведом, иди, мой друг, всегда иди, дорогой добра. Оставь свои заботы, падения и взлеты, перестань думать о работе, о отношениях, оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди, дорогой да, и добра. Понимаете? Мы говорим о свободе выбора сейчас. Что мы выбираем? Или мы выбираем комфорт, просто ленивую жизнь, или мы выбираем молитву, или мы выбираем воровство, или мы выбираем сдержанность, или мы выбираем оскорбление или прощение. Мы всегда можем выбирать. У нас нет запретов. Но мы не выбираем наказание и отсутствие наказания. Мы не выбираем жизнь или смерть, болезнь или отсутствие болезни. Мы не выбираем. Это выбирает судьба за нас сама. Мы выбираем только путь, по которому будем идти, а последствия мы не выбираем. Результаты от нас не зависят, от нас зависит только само действие, сам поступок. Понятно, да? Человек не может выбирать, болеть ему или нет. Некоторые говорят, а просто не болей! Не получится. Еще какие вопросы? да? Нет, нет, вот, вот хороший вопрос. Если сомневаешься, значит ты не веришь или нет? Если веришь, значит надо беспрекословно. Нет, нет, ни в коем случае так не думайте. Это неправильно. Сомнение означает все хорошо. Человек должен слушать с верой. Это не означает, что он слепец, слепец. Слушание с верой означает изучение. Когда ты слушаешь с верой, ты изучаешь. Почему ты сомневаешься, потому что у тебя нет опыта? Вот, допустим, приведу вам пример об опыте. У меня есть одна родственница, у которой тяжелое психическое заболевание. И я пытаюсь всегда ей помогать как-то. Несколько раз она пыталась покончить жизнь самоубийством. Ну, в состоянии вот этой вот болезни. Теперь слушайте мой опыт, который дал веру молитву. Я и так верил, что молитва действует, но вера бывает же разной силы. вот слушайте внимательно сейчас. Я как-то позвонил ей домой, взяла дочка трубку, я говорю, как мама себя чувствует? Она говорит, мама спит, еще рано утром. Представляете, я звонил рано утром, не знаю зачем. Я помолился, думаю, надо позвонить срочно, это было раннее утро, где-то в восьмой час. Утра. она говорит, мама спит, еще в это время спил, я тоже сплю. я говорю, ну ты посмотри, что мама-то делает, она говорит, да, она спит, я говорю, ну пускай посмотри, она пошла в соседнюю комнату, она говорит, комната не открывается, я говорю, а что у вас замки, она говорит, нет, я говорю, тогда толкай, она начала толкать, и комната была блокирована креслом, когда она открыла дверь, то она увидела, что мама, стоит на карнизе седьмого этажа с той стороны. Дальше что карниз, нет? Это скользкая, железная штучка такая. На ней стоять практически невозможно. И держится просто вот за краешки вот так вот. Эти. Рам окон Веселая ситуация, нет? Эта девочка, она плачет и говорит «Мама, вот там вот стоит». В шоке совершенно. Дальше что произошло? Я говорю, ничего не бойся, не подходи к ней, ничего больше не делай, не двигайся. Просто тихонько опусти трубку, не мешай ситуации. Через какое-то время я сам тебе позвоню. Я отключаю телефон, сажусь, начинаю вспоминать, сразу же настраиваюсь на духовном учителе на своем. Начинаю молиться, вспоминаю эту женщину, начинаю чувствовать ее, постепенно через молитву начинаю чувствовать, как она стоит там, я начинаю видеть, как дух тянет ее вниз. Есть такая форма жизни жизнедолгая, злые духи. Он тянет ее за волосы вниз, а она в безумии, просто потому, что свет душа хочет ей оставить жизнь, она держится за эти вот штуки. И Я начал в молитве постепенно вытеснять из Духа, из ее сознания. Постепенно. То есть так как Дух обладает силой, я все больше и больше молитвы с помощью силы святого человека вытеснял. Вытеснял. И в какой-то момент я почувствовал, все, я победил. Но ну, представляете, женщина-то стоит на карнизе. Даже с этой точки зрения просто дух, как бы духа нет, но это не значит, что она не может сама сорваться. Но я почувствовал победу, настоящую победу, почувствовал, что опасности нет. Это произошло через 20 минут молитвы. Представьте, 20 минут времени было. Длилось это все. Я начал звоню девочке. И она говорит, вы знаете, чудо произошло. Неожиданно какой-то дядя появился. Там прямо дядя появился, прямо на седьмом этаже, снаружи. И взял ее так аккуратно и себе забрал. А потом я подбежала, смотрю, что это пашина с пожарниками. И эта лесенка как бы опускаться начала аккуратно. И ее потом привели домой. Понятно, да, что такое молитва? Это реальное событие, которое произошло в моей жизни. После того, как это произошло, я сел. И у меня вот здесь внутри в сердце появилась вера в святое имя Бога. Я почувствовал, что это сила она действует. Понимаете? Сомнение это нормально, но если ты практикуешь, практику совершаешь, постепенно Бог тебе покажет, что это есть. Придет время, и Бог даст тебе знание. Но сомнение это хорошо, не надо быть фанатиком, не надо просто делать то, что ты не понимаешь. Всегда сначала внимательно слушай, изучай, практикуй, потом знание приходит в сердце, самое. это касается всего в жизни. То же самое в отношениях. Мужчина с женщиной должны отношения строить постепенно, не надо в постели сразу прыгать, как сейчас все делают. По этому поводу есть песенка, я ее сейчас пою, и потом будем желать всем счастья. Песенка хорошая, такая. мы ее все знаем. «Быть может ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь». Понятно, вот отношения так надо строить, постепенно. Не надо сразу «А, мы любим друг друга!» Не надо. Постепенно. Понятно, да? Сейчас у нас будет небольшая практика, так как мы все с разных вет собрались. Хотите, я вам докажу, что мы разных вет Кто из вас православный, поднимите руку? Смотрите за. А кто из вас э, ведической культуре следует? Вот, пожалуйста, тоже много. А кто из вас буддисты? Себя считают еддиством, поднимите руку. Есть такие? Мальчик один только понимает. А кто из вас мусульмане? Есть мусульманин. Есть несколько человек. Видите, мы все разные. Поэтому мы не можем сейчас какую-то молитву одну произносить. Что? А? Веды это священное писание. Вот смотрите, допустим, Библия это религия или нет? Нет, это не религия, это священное писание. На основании вед... Существует много религий различных. Ну, просто так, как люди не знают конкретные веры на основе веры, поэтому я просто сказал, кто из вас вот ведом поклоняется. Потому ну, что Библии же тоже поклоняется. Ну, Корану поклоняюсь также. Итак, поэтому мы сейчас не будем молитвы повторять, хотя это лучше. Когда я ну, читаю лекции в ведическом центре, у нас здесь есть центр ведической культуры. Центр ведический. Кто сегодня утром был на лекции ведической. Я там пел уже. Молитвы Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что мы сейчас будем мысленно клавиться святому человеку. Вот просто представьте в своем уме святого человека. И мы будем мысленно клавиться святому человеку. И повторять внутри себя. Это настрой, я вам сейчас говорю настрой. Вам вчера понравилось то, что мы делаем? Сердце лучше стало? И над душе не случайно светло, да? Вот. И не случайно весело. Вот. То есть, мы что делали? Мы мысленно кланялись к человеку и повторяли. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. а вслух, потому что святой человек, что он хочет сделать, что он только хочет делать. Он хочет, чтобы мы были счастливы, у него нет других желаний, у него по отношению к себе нет никаких желаний. Он хочет только, чтобы все были счастливы. И поэтому мы вот в этом настроении служения святому человеку повторяем просто настрой такой. Я желаю всем счастья. Зачем этот настрой нужно повторять? Чтобы в сознание пчелы войти. Чтобы жить правильно, по-человечески. Нужно вот так всегда желать всем счастья. На санскрите это звучит, тоже есть такой настрой. Он звучит в виде вот такой мантры. Сарвей баванту сухи я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира, спокойствия. Сарвей бадрани пашянту, пуш, пускай все будут получит счастье в этом мире. Да? Пускай всем будет хорошо. Накашчи ду, кабак, каба, Пускай никто не страдает. Такой настрой. И повторяет много-много раз много-много раз. Зачем так делать? Чтобы жить честно по человечеству, понимаете? Надо такие вещи повторять. Мы чего много раз повторяем? Долой президента, долой президента. Или хочу колбасу. Почему нет колбасы, раньше повторяли. Или что мы повторяем? «Мне плохо, мне плохо!» Или мы еще что-нибудь повторяем, всякую глупость. Кто из вас повторял в жизни, вот не ходил на эти лекции, но повторял много раз «Я желаю всем счастья», поднимите руки, есть Вот не ходили на лекции, не слушали и повторяли. Все-таки узнали, когда вы, не повторяли, когда не узнали. Нет такого опыта, да? Вот то первый раз на лекцию пришел, Хотите попробовать поповторять «Я желаю всем счастья»? Сейчас мы этим будем заниматься. Представляете, у вас сначала рот не откроется. Потому что у нас вот матом проругаться, допустим, или что-то сказать кому-то такое, рот открывается. А повторять «Я желаю всем счастья» не открывается. Стыдно как-то. Да? Или нет? Нормально? Нормально. Сидеть надо прямо. Здесь надо прямо. Итак, смотрите, чем мы с вами сейчас занимаемся. Это называется внутренняя жизнь. Мы всю жизнь смотрели телевизор, читали книги, постоянно что-то брали в себя, ничего не отдавали. Человек должен учиться из сердца своего что-то отдавать. Самый лучший способ это молитва. Повторение имени Бога. Самый лучший способ отдавать. Но так как мы разные все здесь, поэтому мы сейчас будем просто повторять «Я желаю всем счастья». Но внутри мы будем поклоняться тому святому человеку, который в моей духовной традиции. Или в той, тот, который мне просто нравится. Если у меня нет веры, вспомните просто святого человека. Не бойтесь, вас никто не съест за это. Повторять будем спокойно. И действительно настраиваться так, что этот святой человек хочет всем подарить счастье. Вот так, что не я дарю всем счастье, я инструмент, я как бы просто проводник его силы. Он может подарить счастье, я не могу. Но я хочу помогать ему. Поэтому я желаю всем счастья. Я хочу помогать Ему. Пожалуйста, святой человек, я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Займи меня в служении себе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем.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 Я желаю всем счастья. Я всем шесть. Я всем шесть. Я всем шесть. Я шесть. Я жую шесть. Я жую шесть. Я жую шесть. Я Я жую Я жую семь Я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 Я желаю всем счастья. Я желаю всем Я желаю всем Я желаю всем Я желаю всем Я желаю Я желаю Я желаю всем я желаю всем счастья. Я всем Я всем Я всем Я всем Я всем Я всем Я всем я желаю всем счастья. Я желаю всем Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем шесть Я желаю всем счастья. Я желаю всем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 Всем счастье, я жилаю, всем счастья, я жилаю, всем счастье, я жилаю, семь счастье, я счастье, я всем я всем я жилаю, всем я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 Наша жизнь будет успешной. Всего доброго.